Всем привет, с вами Александр, я нахожусь в Янтарном, сейчас пойду на пляж. Приехали туристы из Новосибирска, я с ними познакомился в Сочи, вот в этих домиках можно жить, они сдаются. Смотрите, а там идет деревянный променад по озеру, в этом озере есть рыба, я видел там местные ловят. Здесь стояночка, впереди море и туристы из Новосибирска. Всем привет привет. привет, привет. Ярик, поздоровайся. Скажи привет. Привет. Понравилось вам музей янтаря? Понравилось. А что понравилось? Нам корабли понравились, большие, такие. потом картины, и еще где под лупами, камушки с янтаря, там замороженные мухи, ящерицы, там. интересно. Да, мне вот тоже это больше всего да, нравится. Да, да. Кстати, китайцев там много. Да, было. там было много китайцев. На удивление. Там, там китайцев. Китайцам. Ну, китайцев в Калининграде немного. Ну, вот да, сегодня нам повезло. Кайнига. Это облепиха. Ой, облепиха. Да знаю, Знаете, у вас это, есть? Это облепиха? карликовая облепиха. У нас облепиховые прям массивы растут. Это же она, она из Сибири. Не, у нас Ой. тоже облепиха, она полностью в общем, склонная. В общем, это карликовая облепиха. Она просто маленькая. Она, здесь. Маленькая. она вырастет еще. Ну, да, я... За облепихой как раз нам надо. А, вот там, да, большие. У вас еще есть жимолость такая да, ягода? отличная ягода. Первая ягода, она самая первая зреет. Она вот сейчас, на начале июня, уже будет готова. Она, да, очень вкусная, полезная. Обустроено, туалет. Да, Платный, Платный или бесплатный? Платный. 15 рублей. Какой у нас красивый песок, просто белый-белый, наверное, на Мальдивах такой песок. Пляжный бар Весла, даже спасательная станция. Вот здесь можно помыть ноги, душ принять. Ну пока нет, еще там ничего не вставлено, потому что еще не сезон. А тут что, наверное, водичку можно попить. Вот такой вот пляж винтабным. Винтар, самые хорошие пляжи в Калининградской области. Еще хорошие на Курской косе. Есть еще один пляж есть тоже такой обустроенный. Сегодня 4 мая. Ну как-то холодно ветрено, ночью даже заморозки будут сегодня. Так что у вас там в других регионах России, когда здесь было в марте тепло, у вас было холодно, а теперь у вас там тепло, а у нас холодно. И это непредсказуемо, может быть и в июне такая погода, и в июле. Ну, в июле потеплее все-таки ниже там 13-15 градусов она не понижается температура а так конечно бывает и тепло но Калинград это город на балтике балтика непредсказуемая с погоды прошлый год было тепло было идеально а бывает такое что как говорится Лето было, но я в это время был на работе, как у нас говорят. Потому что будние дни может быть тепло, наступает выходной день, и все, холодно, дожди, ходят в куртках. И так за лето можно там пару раз, может быть, искупаться. Это как повезет. Так что если вы решили переехать в Калининград. Вы не ориентируйтесь на то, что у нас зимой тепло. Летом у нас может быть холодно. И может быть такое, что лето, грубо говоря, не быть. Так что не жалуйтесь потом. И где там мои друзья? Интересно, насколько их хватит. Сейчас, наверное, уже замерзли скажут, давай пойдем назад. Готовят к сезону, кабинки готовят. Ну так, честно говоря, холодно, что как-то это все дико смотрится, эти кабинки для передевания. Кажется, что тепло не наступит никогда. Ну как, не замерзли еще? Впечатляет. Водичку потрогали. Класс. Мощно, конечно. Нет, у нас в это время уже купаются. То есть, если нет ветра, например, да? Нет. Есть такие места, они называются сковородки. То есть, вот идет берег, потом идет холмик и дальше там полянка. И на этой полянке нет ветра. И если солнечный день на улице, даже может быть не очень жарко, то там можно загорать. И люди бегают, купаются. Здесь, то есть в середине мая это нормальное явление. То есть вода градусов там 13, может быть 11 быть, но люди купаются. Но никто вот... Очень часто, что в Калининграде на самом пляже вот никто не загорает. То есть никого не, нету, даже летом. Потому что ветер дует, и на улице, например, 20 градусов. И ты здесь не сможешь лежать, будет холодно. Поэтому приходится лежать именно на сковородках. А вот так вот на пляже, это только когда очень жарко, и когда нет ветра. Но такое в Калининграде не очень часто бывает. Вот. Все, ребенок уже кашляет. Всем пока! С вами был Александр и туристы из Новосибирска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.